Спасибо вам огромное, что пригласили меня сегодня выступить. Многие знают меня как специалиста по внедрению CRM именно в благотворительных фондах. Я 7 лет работаю в крупнейших фондах России. Начинал карьеру в фонде «Подари жизнь» 7 лет назад, внедрил там крупную CRM-систему. Сейчас работаю в фонде «Вера» и занимаюсь развитием своего собственного проекта. Развиваю свою собственную версию CRM-системы на базе «Битрикс24». Сегодня буду показывать, рассказывать, делиться опытом. А, собственно, моя задача сегодня… Какие я сегодня перед собой ставлю задачи? Во-первых, я, как правило, сталкиваюсь с тем, что уровень небольшой уровень понимания CRM-системы. Первая задача моя — это рассказать базу. Что такое CRM-система? Зачем она нужна? Чем она полезна? И, соответственно, ну, во второй части я уже буду показывать всякие фишки по работе с CRM-системами, потому что отдельные функции, о которых мало кто знает, но они могут быть крайне полезны в работе, могут очень сильно упрощать жизнь. Потому что, как я буду сегодня показывать и доказывать в своем выступлении, CRM-система — это инструмент, инструмент, который служит целям и задачам, и его задача — упрощать жизнь или увеличивать объемы там, помощи, которые мы оказываем. Поэтому потихонечку я перехожу на демонстрацию собственной презентации, и мы сначала начнем с небольшой вводной теоретической части, как я сказал, просто для того, чтобы у тех, у кого нет представления о базе, эту базу немножечко нагнать, и дальше поговорить именно о проблемных местах, о которых, к сожалению, говорят мало, но я считаю своим долгом, как там, как профильный специалист, именно предупреждать об тех проблемах, которые ждут нас на пути к внедрению. Так. Сергей, можно попросить чуть ближе микрофон? Некоторые говорят, что не очень хорошо слышно. Вот так. Хорошо ли меня слышно? Вот так прекрасно. Великолепно. Видно ли презентацию? О, прекрасно. Начинаем. Ну, собственно, я уже вам обмолвился о том, что работал в крупных работаю в крупных фондах когда-то работал по режиме сейчас в вере и вот мой ссылка на мой проект чем я еще занимаюсь я много выступаю много рассказываю пытаюсь образовывать народ потому что для меня это принципиальный момент что мне нравится работать когда ко мне приходят квалифицированные люди которые говорят со мной на одном языке и мне просто и задают правильные вопросы потому что любому специалисту приятно отвечать на хорошие, э, отраслевые и интересные вопросы, нежели просто а расскажите нам, что это такое». Значит, я выступаю на, в, в теплице социальных технологий, это известная площадка. И говорю в основном о серьезных технических проблемах, э, таких как проблемы от про e-mail рассылки, проблемы CRM внедрений, проблемы сайтов, АБ-тестирования. Ну, многие такие технические вещи, о которых говорят мало, но я считаю своим долгом об этом рассказывать, показывать, что это есть, и это очень-очень полезно. Значит, сейчас мы будем начинать наш разговор с самой-самой базы. Что такое СРМ? Есть, на самом деле, большая путаница, заключающаяся в том, что большинство людей не понимает, что такое, что у СРМ есть два значения. В первую очередь, это программное обеспечение, а второе – это маркетинговый подход. Значит, если мы говорим, посмотрите внимательно, то есть вот эти цитаты, надерганные с Википедии, естественно, они сложные, непонятные, и если говорить человеческим языком, то что такое CRM как программа? про Это контактная база. вот Я могу вам там выйти немножечко из презентации и показать вам, видно ли вот сейчас просто базу контактов Bittrex, которая, которая есть. Просто это программа, программа для хранения контактов. Вот это, соответственно, CRM как программа. Но это на самом деле не так важно. Важно CRM как подход. Зачем нужна вообще, вот зачем эта программа нужна? Сама по себе эта программа бесполезна, это пустая трата средств, если она не приносит никакого результата. На самом деле истинной нашей целью является CRM как маркетинговый подход. Маркетинговый подход CRM – это подход, когда мы делаем все наши коммуникации, то есть email рассылки, звонки, обращения индивидуализированными. Один раз на выступлении в, на белых ночах фандрайзинга Парень из дальнего востока сказал, что у него есть знакомый, у которого есть Сирем Даша. Сирем Даша это девочка, которая идет таблицу, в которой учитывает всех бизнес-партнеров этого знакомого, когда у них день рождения, что они любят получать в подарок, когда у них у детей день рождения, что они любят получать в подарок. И в нужный день она достает эту замечательную таблицу, приходит к руководителю, с словами, вот скоро у Васечки день рождения, надо подарить там килограмм брикоса. И, соответственно, это позволило увеличить им продажи их небольшого предприятия там на сколько-то процентов, процентов на 30, как он говорил. И это уже есть CRM-подход. То есть вы можете использовать CRM-подход, не используя совершенно программу. CRM-подход – это когда вы доставляете информацию, которую человек хочет человеку вовремя, и ту, ту, которая индивидуализирована с учетом его потребностей, что мы о нем знаем. Допустим, если это crm зоомагазина, то они видят, что человек покупает товары для кошек, и они никогда не предложат ему переноску для собак. Это CRM-подход. И наша задача в первую очередь реализовывать CRM-подход в маркетинге через внедрение программного обеспечения. То есть я уже обмолвился, что, что нам нужно, чтобы индивидуализировать вот наш рассылки, наши звонки, наши коммуникации. Но мы храним, соответственно, контактные данные, истории взаимодействия, то есть и для благотворительного фонда это все-таки в первую очередь история пожертвований, я буду чуть позже показывать, это огромная таблица, в которой видно кто, когда, сколько. Самое главное, на кого. История переписки звонков, то есть если мы человека уже задолбали несколько раз ему позвонили, попросили, он нам отказал, и мы в базе видим это, то мы не будем ему звонить в следующий раз. И самые крутые crm естественно, хранят еще история посещения сайта. То есть я не буду сегодня на этом акцентировать внимание, но такая теоретическая возможность есть. То есть в одном крупном фонде мы видели, то есть человек пришел, посмотрел на карточки каких-то детей ушел. Потом ему фондрайзер звонит и начинает просто говорить с ним про этих детей. Естественно, он никогда не скажет, что он видел, что этот человек смотрел на карточки детей на сайте, но система фиксировала все эти данные. Значит, поехали. Теперь поговорим вообще, какие есть CRM. -ки. К сожалению, на... я даже хочу сказать, к сожалению, выбор огромный. Выбор настолько огромный, что сильно путает. В России есть и огромное количество стартапов каждый год открывается, которые новые CRM внедряют. Это все усложняет историю. Почему? Потому что чем больше выбор, тем тема и так уже сложная, а избыток выбора еще более это все усложняет. Так вот, если мы говорим в России, то мы имеем трех основных оригинальных лидеров. Это Битрикс, самый серый террасофт, также, ну, как когда-то был лидером Мегаплан. Исследования, все, которые есть на эту тему, по-моему, они немножечко подбирают, потому что каждое исследование называет лидером себя. Но вот лично мое мнение, что все-таки Битрикс является лидером по этому рынку. Почему? Потому что у него огромный рынок внедрений, так называемых коробочных, которых нет у других игроков. Об этом поговорим чуть позже. То есть на Западе самые крутые CRM-ки — это HubSpot, Salesforce и индийская Zoha. Salesforce — это супер крутая система, в которой есть вообще все. Но ну, это просто ракетный двигатель. Но на самом деле есть одна малая приятная деталь. Она стоит, как крыло самолета. И поэтому последние годы она проигрывает HubSpot, который сильно проще, но при этом в кратно-кратно дешевле. Это как раз вот эти две системы, Salesforce и HubSpot, они крутые тем, что они позволяют видеть, что человек делает на сайте. А в России такой, такая функция есть только у Терасофта. но TerraSoft — это, как известно, самая дорогая система на российском рынке, и она совершенно… она непростая, дорогая, конечно, предлагаются, как факт для НКО, пакетные решения, но там тоже, соответственно, надо смотреть по условиям, потому что они по, по, по финансовым условиям подойдут далеко не всем. Соответственно, из простых доступных коммерческих CRM есть Bitrix 24 AMS а CRM и всякие самописки. Самописки, если честно, немножечко я с большим скепсисом отношусь. Почему? Потому что функционал постоянно каждый год очень сильно модифицируется, и все эти самописки за ним просто не поспевают. Например, то, что я сегодня буду показывать, появилось буквально там год-два назад вообще на рынке CRM. Мне в самописках это вообще нету. Значит, что такое вот Bitrix 24? Я здесь выделил две системы, Bitrix 24 и Sugar CRM. Это две единственные системы, которые, то есть, которые предлагают свою систему не как э, сервис на сайте. То есть большинство CRM, которые вы регистрируетесь на каком-то сайте, там ведете контактную базу. То есть база у них, ответственность на них. Если этот сайт закроется завтра, то все, вы остались без базы. То есть только две системы, это Bittrex и Sugar CRM, которые уже сейчас почти не, не говорят, они предлагают коробочную так называемую версию. Эта версия, которая ставится на ваш хостинг, на ваш сервер, она принадлежит вам. То есть вы, у вас ее уже никто не заберет. И более того, она получается полностью разборная. То есть если мы говорим об атерософте, а мы CRM, они работают на чужих серверах. Там что-то, модификации, модификации какие-то можно сделать, какие-то делать нельзя. А Если вы ставите свой коробочный битрикс, вы можете его переписать с нуля. Просто потому, что вам в DUD как, как конструктор, как программный код, если осажаете там программиста или заказываете разработку, вам перепишут в ней все. То же самое касается Sugar CRM, но она, к сожалению, уже сошла с рынка, почему-то ее не используют совершенно. Uh, точнее, не почему, я даже знаю почему, потому что эта система бесплатная, с открытым исходным кодом, и как у любого открытого исходного кода, там есть одна главная проблема – она подключивает. И нужен всегда человек, который будет ее поддерживать. На Западе как бы отошли от этого подхода, то есть используются именно облачные сервисы, где начал работать и никогда не знаешь технических проблем. Значит, какие три основные инструмента нам дает CRM? То есть CRM — это инструмент, инструмент повышения там, наших продаж, конверсии, повышения сборов, повышения привлечения людей. И она работает через инструмент. Первый инструмент — это сегментация. То есть она позволяет по какому то критерию выделить нужную группу, которым интересно наше предложение, и послать это предложение только им. В коммерции, как я говорил, можно посмотреть по истории заказов, вы, вы, выцарапать только тех, кто заказывал товары для кошек? А В благотворительности, например, можно посмотреть и попросить только тех, кто пожертвовал больше 10 тысяч рублей. Это очень полезно для каких-то целевых рассылок или тех, кто -то жертвовал только на программу инфраструктурной помощи. Автоматизация — это всякие действия, которые база делает автоматически, когда что-то появляется. Допустим, в базе появился новый человек, а на хоп и отправила email-сообщение. Омниканальность — это свойство базы перебрасывать данные из канала в канал то есть мы берем, мы берем, допустим, человека, который общался с нами по e-mail, потом у нас появляется телефон, и мы начинаем с ним общаться в WhatsApp. И история сообщений сохраняется. Вот поскольку мы уже начали говорить о том, через какие каналы мы взаимодействуем, я сразу скажу, что выбор не такой уж и большой, но он постоянно изменяется. Раньше основным каналом была e рассылка, сегодня уже основная и звонки, естественно. Сегодня основным каналом потихонечку становится во всякие WhatsApp, Viber, Push, уведомления, и потихонечку все переходит через в таргет рекламу, То есть мы можем по e нашим, у нас есть база 100 e загрузить через CRM, то есть выгрузить только тех, у кого какие-то крупные суммы проходят, и запустить только-только на них какую-то целевую баннерную рекламу, которая будет крутиться только на них. Никто никогда, кроме них, его ее не увидит. Вот это смысл как бы весь CRM, что она еще автоматически это может сделать. То есть если человек сделал пожертвование, она не будет крутить рекламу. Если сделал, не будет. Если не сделал, то она поставит на открутку эти баннеры, например. А Почему-то, соответственно, для всех людей, с которыми я общаюсь, crm базы является в первую очередь такой штукой, как просто красивые базы контактов, просто красивая картотека, в которой так красивые, красивые карточки, все такое красивое, замечательное, кнопочки. На самом деле это в корне неправильный подход. CRM-система – это бизнес-система, ориентированная на бизнес-цели. То есть или увеличить для нас, как для НКОшников, увеличение объемов помощи. И это надо, как я буду говорить дальше, это нужно мерить обязательно в натуральных показателях, то есть насколько мы хотим увеличить объемы помощи с помощью CRM-системы. И, соответственно, чтобы понимать, как CRM-система нас ведет к каким-то результатам, к успехам, мы должны вообще просто разложить эту формулу. То есть поскольку CRM-система – это система поддержки маркетинга, мы должны посмотреть, поразрезать маркетинг на куски и понять, в каких кусках маркетинга работает эта система. Значит, успех вообще любого маркетингового сообщения состоит из четырех компонентов. Это само сообщение. Это выбранная аудитория, это время, это канал. Значит, поехали по, по кускам. Во-первых, первое, что нужно понимать, автоматизированная CRM никак не составляет письма. Это не ее задача. То есть если у вас есть CRM Даши, это какая-то девочка, которая вам делает всю эту работу, то автоматизированная CRM эту девочку в этой части никогда не заменит. Придумывать сообщения, придумывать инфоповоды – это работа человека, это работа живого человеческого мозга. Значит, выбор, правильная аудитория. Да? Когда CRM вам может выбрать из ваш, всей вашей базы по критериям нужных людей, но она никогда не придумывает вам, какие критерии. Здесь нам нужны мужчины или женщины, или, или старшие, или младше. Это работа человека. Правильное время. Чем вам здесь цена CRM? Потому что она не спит 24 часа в сутки. Она может своей автоматикой заниматься постоянно. Даже когда сотрудник Даши спит, CRM, CRM продолжает рассылать рассылки, например. И Правильный канал – это то, чем CRM может очень сильно помочь Даше, что Даша не, не сможет постоянно гонять списки между рассылщиком e-mail рассылок и системой баннерной рекламы. У нее просто времени на это не хватит. А CRM-система, как машина, с этим справляется в момент, она все в режиме реального времени перегоняет. Значит, теперь, когда мы немножечко... Я искренне надеюсь, что вопросов тут было мало, но, наверное, нужно вам будет время, чтобы это все, чтобы это все осело в голове, и я прекрасно это понимаю. По моей задаче просто вам сейчас накидать в вашу голову идеи, которые потихонечку, как зерна, начнут прорастать. И поскольку я накидал вам хороших идей, теперь пора накидать плохих идей, потому что плохое тоже случается в жизни, и к этому надо быть готовым. Я вот лично знаю, например, шесть очень крупных провалов внедрений Сираем, и они все примерно я наблюдал три реальных причины которые как правило работают прям гарантированно ведут нас к блинному отказу значит первая причина о которой я хочу поговорить это неадекватные ожидания кнопку с чудом нажал ее там вот потыкал и сразу понеслось все в деньги в успех нас в... На самом деле это очень, это очень неправильная позиция, которую почему-то поддерживают некоторые лекторы в своих выступлениях, которые я крайне, что меня очень удивляет, в некоторых выступлениях можно услышать цифру, что можно учетверить, допустим, сборы благотворительного фонда с помощью CRM-системы. Я вам вынужден открыть тайну, что одной только CRM-системы будет откровенно мало, чтобы учетверить все сборы фондов. Вам нужна крутая команда аналитиков, фандрейзеров, пиарщиков, и тогда можно учетвериться. Но crm системы здесь лишь одна из скрипок в целом, в целом ансамбле. Значит, следующая история ⁇ это некорректные цели. То есть, когда люди покупают, давайте возьмем аналогию с автомобилями, люди выбирают CRM-систему, они приходят к продавцу и говорят, нам нужна машина, очень стильная, красивая машина, в которой мы положим мангал и поедем на шашлыки. И в автосалоне им продают, о, отлично, возьмите мини-купер. Они берут этот мини-купер, покупают его, кладут в мангал, едут в деревню, а там прошли дожди. И в первые лужи они засаживаются по радиатору в эту лужу и сидят в дожде, ждут трактор вместо того, чтобы есть шашлыки. А почему? Потому что неправильно была сформулирована задача. Вам не нужна машина, которая может загрузить мангал в багажник. Вам нужна машина, которая может доехать до точки, где вы собираетесь делать шашлыки и, соответственно, вернуть вас обратно, при этом захватив этот мангал. То есть нужно видеть себе четко конечную цель, и если у вас их несколько, расписать их все, и убедиться у продавцов, что эта машина действительно вас довезет туда, куда вы хотите, иначе вы сядете в лужу. Я увидел очень много таких сценариев, и все эти сценарии разв разворачиваются примерно одинаково. Люди набирают какие-то совершенно странные критерии выбора CRM, типа красивые интерфейсы, чтобы можно было забивать два телефона или еще какие-то вещи, которые являются средством. Потом им выкатывается за бешеные деньги некое нечто, и это нечто не работает. Но там можно забить два телефона, но не работает. Но телефона два забить можно. И когда эти люди говорят, ребята, мы так, оно же не работает. Но вы как, как задачу поставили, мы ее так и решили. И это общий принцип IT, то есть кто к чем... К чему к следующему я говорю, хочу прийти, это то, что люди, к сожалению, из НКО в основном имеют с собой коммунитарный бэкграунд работы с текстом. Текст можно всегда переписать, и вообще в редакторской работе приходит, приходит младший писатель, к среднему писателю дают текст, средний писатель говорит «перепиши», он переписывает полностью, они идут к главному Издателю, главный издатель говорит: перепишите, они переписывают полностью и так 30 раз, пока не будет вылезен финальный суперский текст. Но войти так не работает. Войти, к сожалению, как поставил задачу, так получил результат. Просто потому что в некоторые, некоторые решения войти очень простые, а некоторые очень сложные. И понять, что легко, а что очень сложно, можно только если под супер точно поставлена цель. Поэтому самое главное это, это четко понимать, как я говорил, цели вот как я по аналогии с машиной, куда вы хотите ехать, то есть распишите подробно, что вы будете делать с реальной системой, e-mail рассылки, смс рассылки, какие сегменты вы будете использовать, какие автоматизации вы будете использовать, какие поля и данные вам нужны, и только тогда вам внедрение четко будет обязан вам предоставить то, что, то, что, он, то, что будет реально работать. Потому что в противных случаях обычно это действительно история про то, что дается некое нечто, и… Пользоваться нельзя, а деньги уже потрачены. И потом все бегают, ой, блин, давайте кто-нибудь нам за какую-то копеечку все это переделает. Вот там просто не так взять переделать, там переделать втрое дороже, чем изначально было это все строить. И вот об этом нужно очень важно понимать, что точная постановка целей. Значит, к какому выводу я вообще хочу вас всех потихонечку привести? не внедрять, не, вне, не вариант, потому что это действительно очень хорошая, правильная тема, которая обеспечивает нам прекрасные результаты. Но главное внедрять вдумчиво, внедрять осторожно. И, и просто есть такой тип людей, тип, тип сотрудников, которые вообще относятся, даже среди руководителей такие часто попадаются. Я не технарь. Это не мое дело. Я сказала, что я хочу, а вот эти вот, они же умные, они вот должны сделать то, что я хочу. И, но результат провал, потому что Пока кто-то кто должен разобраться, как это работает именно на потребительском уровне. То есть никто не требует от вас технарской спецификации IP-интерфейсов. Нет. Вы, как водитель автомобиля, должны сходить в автошколу, получить права, понимать, где у вас педаль газа, педаль сцепления, педаль тормоза. И, соответственно, с этим пониманием идти к продавцу автомобиля и говорить, что нам нужно, нужен автомобиль с хорошим клиренсом, с большими колесами с двухлитровым дизельным двигателем и э, ручной коробкой передач, для того, чтобы ездить по грязи на, на нашей даче. Соответственно, по, достаточно хорошего потребительского понимания, чтобы сделать квалифицированный выбор. Это ваша задача, ваша задача сделать квалифицированный выбор. Значит, на этой части, на этой точке я желаю вам успехов во внедрении смотрите, вот мои контакты, если, если вам нужна будет какая-то консультация, связывайтесь со мной, пишите, я готов помогать, рассказывать, отвечать. Самое главное, на моем сайте предоставлены мои статьи, из которых вы сможете вообще понять все, что должна уметь CRM, чтобы сделать для себя именно возможность квалифицированного выбора, то есть четко понимать, что мы хотим вот такой функционал, такой функционал и такой функционал. Заходите, читайте, смотрите статьи. Значит, потихонечку мы заканчиваем нашу теоретическую Части переходим к самому интересному, это к практике. Сейчас мы из, посмотрим, как теоретический, как на Битриксе может работать некий теоретический ц... ресурсный центр. У меня подготовлен, подготовлена маленькая простенькая сборочка Битрикса. в которой мы будем работать. Значит, смотрите, CRM — это, вот, соответственно, контактная база. В, ней, в, основе лежит, в основе этой базы всегда лежит 4 картотеки. Картотека лиды, сделки, контакты и компании. Они могут поначалу путать, контакты и компании, конечно, понятно, но начнем с самой базовой теории. Что такое сделки? Под сделками в CRM вообще поднимается продажи, но только продажа в коммерческой CRM это не есть, есть какой-то факт, это процесс. Это процесс, который происходит начинается с какой-то начальной точки, происходят какие-то промежуточные точки, в которых разным сотрудникам ставятся разные задачи, собирается разная информация, и потихонечку приходит финальную точку, в финал успешных или в финал неуспешных. Соответственно, эти процессы могут быть совершенно разные, совершенно разными цепочками, совершенно разными целями. Общий здесь лишь принцип – это процесс постадийный, на каждой стадии которого что-то происходит. И мы отслеживаем постепенно, как руководители, как сотрудники, если у нас 100 параллельных процессов, как они двигаются по этим стадиям, что с ними происходит, какой процент конверсии из успешной и неуспешной. Значит, в общем случае… Благотворительные фонды хранят в CRM информацию о пожертвованиях. Ну, то есть, посмотрите, вот я собрал тестовую базочку, какие-то пожертвования э, от разных э, людей на наших э, подопечных, если это мы, благотворительный фонд. И, соответственно, мы видим, кто пожертвовал, сколько пожертвовал и когда пожертвовал. То есть... Э, Допустим, при этом мы можем видеть пожертвования как от физических лиц, так от юридических лиц, так и от юридических лиц, которые работают через сотрудников физических лиц. А для этого у нас есть картотека контактов, где мы ведем всех физиков, расставляем им какие-то статусы. У нас есть картотека «Компании», в которой мы ведем юриков, расставляем какие-то статусы. Соответственно, в каждой картотеке есть у нас отражаются элементы и заполняются поля. Например, для компании можно указать CNN, для людей можно указать телефон. Вы это сейчас увидите в наших вкладках. Значит, с базой мы, наверное, немножечко прошли, но есть такая странная штука, которая вызывает у всех вопросы лиды. Что это такое и зачем это нужно? Смотрите, у коммерсантов есть очень большая головная боль. Это, она заключается в том, что приходит в организацию огромное количество обращений, которые, возможно, ни во что не выльются, но, возможно, выльются, и с ними надо работать, из них нужно отбирать тех людей, которые дальше хотят работать с вашей организацией. И для этого процесса как раз и образована штука лиды. То есть лиды — это некая, некий буфер, которым ведется отсев. Туда попадают заявки, которые вводятся вручную с сайта, и дальше они идут постепенно по стадиям, и если они доходят до... до... То есть задача лидов – это квалификация. И если они проходят в зеленую стадию, дальше они попадают в основную базу сделки контакты, компании, где с ними ведется основная работа. Значит, когда я думал, Зачем ресурсному центру может быть полезный CRM, я, соответственно, предположил, сделал следующие обоснованные предположения. Во-первых, лиды он может собирать из почты. То есть любую почту, любые запросы можно подключить в свою почту и смотреть. Вот смотрите, верните подписку за 99 рублей, это с моего почтового ящика, пришло от Яндекса. То есть просто любые… Я подключил почту, он просто начинает скачивать все письма сюда и класть в эти картотеки. То есть мы не пропустим… Все запросы, которые мы имели, будут отражаться в этих картотеках. И мы с ними, соответственно, будем вести работу или не вести работу. Самое главное, что мы их никогда не потеряем. Вот в чем смысл. Значит, следующая история, как могут сюда попадать. То есть можно добавить вручную некую новую заявку и… Смотрите, как я предположил работу ресурсного нашего центра. Я предположил, что у ресурсного центра есть огромное количество входящих заявок от людей, которые профильны или не профильны. То есть мы не понимаем пока, будем ли мы работать с этими людьми и организацией. Поэтому в ледах я отразил цепочку квалификации. То есть здесь мы проверяем по каждому входящему запросу из почты или из сайта. Смотрите, я создал специальную формочку, которая легко можно… То есть она прям в CRM создается, и по кнопке «Код на сайт» копируется на сайт, то есть просто нужно вставить в код сайта вот этот вот, вот, это вот кусочек, она там будет отражаться. Форму, как можно как сторонние лица, которые еще не знают, поможет им ресурсный центр или нет, направляют обращение в ресурсный центр. И ресурсный центр, сотрудник ответственный ресурсного центра, делает, обрабатывает эти входящие обращения или принимает... Этих лиц в программу помощи, или говорит там: Простите, вы не наш профиль. Значит, мы, здесь мы в. Эта форма полностью набирается. Вот мы набрали какие-то поля, предполагаем, что какой-то человек нам нужна помощь. Консультация. Нам нужна консультация по бухгалтерии. Я пишу. То есть, как некий условный человек просит у нашей организации консультацию по бухгалтерии. Нажимает кнопку отправить. Система нам маякует, что у нас появился новый запрос. Теперь на каждом этапе данного запроса мы поработаем немножечко с, с этим человеком. Так, вот у нас появился лид Илья Ильин. Что мы должны сделать? Смотрите, сразу вот настроены некоторые автоматы. Но это уже делается в более высоких там, платных версиях, но можно, соответственно, так они просто не будут ставить, Вся та же работа будет идти, просто нужно будет вручную это все делать, ставить задачи. Сначала нам валится, ответственному сотруднику валится в список задач задание связаться с Ильин и Илья. И, соответственно, там указаны все контакты. Ильин, Илья, телефон. Мы предполагаем, что мы связались с Ильей и попросили он это... Мы посмотрели, да, это наша, наша заявка, он, он нам подходит по профилю. И наша задача теперь — собрать пакет документов. И нам нужно, если он работает в организации в какой-то, некие его уставные документы, чтобы проверить, правильно ли у него прописано в уставе уставные цели. Система нас в обязательном порядке попросит подложить какую-нибудь ссылку на устав. Окей, соответственно, дальше система закрывает предыдущую задачу, ставит следующую — согласовать пакет документов на проверку у руководства. Соответственно, эту задачу можно ставить как Илье, можно поставить, что эта задача будет автоматически сыпаться другому сотруднику, и, соответственно, сотрудник получит эту задачу и в какой-то момент он просто скажет, что да, этот Илья, Илья подходит к нам на прием в наш ресурсный центр, мы его принимаем, завершили задачу, поподложили, завершили. Это увидит... Увидит в карточке лида наш ответственный сотрудник и проставит, что мы согласовали. Действительно, согласовали эту заявку, что это наша правительная заявка, согласованная с руководством. Теперь наша задача позвонить нашему заявителю Илье, сказать, что он согласован. И в качестве завершения мы просто создаем контакт, то есть мы переводим Илью нашего заявителя в основную базу, где мы продолжаем с ним работу. Теперь мы переходим. Вот у нас есть Илья. Он нам попал в базу контактов. Сейчас мы его увидим в базе контактов. Илья попал в нашу базу контактов. Замечательно. Сейчас мы его… Так, так, так, так, так, так. Контакт Илья. Вот Ильин, Илья, вот он у нас попал. Мы хотим начать с ним работу. То есть мы теперь будем с ним начинать некие процессы внутренние наши работы. Смотрите внимательно, как я, какие процессы я предположил в, нашей тестовой, в нашем тестовом ресурсном центре. Что наш тестовый ресурсный центр проводит обучение менеджменту, и он предоставляет консультации юриста. Сначала рассмотрим обучение менеджменту. Обучение менеджменту это некий процесс, который начинается с заявки на этот процесс, они могут сюда попадать как автоматически, так и вручную. Так и, и проходят несколько стадий, такие как согласование этого обучения, согласование то есть сначала мы собираем пакет документов, это все настраивается, все эти стадии. Потом начинаем курс обучения. Когда Илья прослушает курс, мы отметим, что он прослушал курс, и в конце он должен будет сдать экзамен, и мы будем отслеживать Илью в его движении по всем этим стадиям. Давайте создадим для Ильи процесс обучения. То есть здесь сейчас мы будем изучать очень важный момент обучения Ильи. Как работает с сегментами CRM ка CRM может для нашего Ильи э, обновлять некие поля, по которым мы потом будем делать сегменты, фильтровать. То есть вначале, если вот мы, на, на, мы начали обучение Ильи, мы сказали, что Илья запросил у нас обучение. Если мы попросим, зайдем сейчас в карточку Ильи, то мы увидим, что есть поле. Статус обучения. Оно еще не начато. По мере того, как Илья будет… предположим, что мы согласовали Илье, взяли у него документы, и Илья начал наш курс обучения. Значит, в этот момент, если мы залезем в Илью, и таких людей будет много, мы сейчас увидим, что у Ильи обновилось статус обучения «начал». Зачем это важно? В контактах мы можем теперь посмотреть всех тех, мы можем посмотреть всех тех, у кого статус обучения начал, и сделать, допустим, на них рассылку, сделать обзвон, сделать еще какие-то баннерные рекламы. То есть вот этот вот факт начал — это некий критерий, по которому мы формируем сегменты. Вернемся же в процесс обучения. Предположим, что Илья наш прослушал курс и теперь идет на экзамен. Он сдал экзамен. И, соответственно, система проставит, переведет Илью из, по, из категории начатое обучение в категорию закончил обучение, и мы теперь по фильтрам можем найти всех наших выпускников, наших курсов, чтобы сделать им рассылку. Допустим, у нас открылся следующий курс, пожалуйста, приходите. Вот у нас база наших выпускников. В чем ценность этого процесса еще? В том, что на самом деле у нас у Илья, помимо того, что очень много людей будет отсеваться, очень многие люди будут начинать обучение и не заканчивать. И, соответственно, у нас будут формироваться вот эти все базы из промежуточных стадий. Во-первых, мы начнем через анализ конверсии, мы увидим статистику. В частности, по обучению менеджменту мы видим, что один человек предоставил пакет документов и дальше никуда не пошел, а три человека сдали экзамен у нас за этот месяц. Точно так же мы можем формировать статистику за любой месяц, то есть мы видим, какую конверсию у нас имеют программы, то есть какой процент учеников у нас отваливается, чтобы пытаться их как-то вернуть. Следующая история, которую я хотел полезную показать, это то, что можно CRM… Вот это как раз та вещь, почему, чем пакетный CRM сильнее, чем всякие самописки, потому что за последний год разного рода салоны красоты сильно внедряли CRM. И для них в Витрикс и AMA CRM выкатили новый функционал, называющийся автоматическая запись. Мы можем в какой-то раздел нашего сайта положить вот такую же точную анкетку, но с требованием указать запросом, суть анкеты в запросе на консультацию. И человек сразу прямо в этой анкете имеет, видит график свободного времени. То есть здесь вы увидите, что где-то времени не хватает. Это время, на которое уже кто-то записался. То есть предположим, что наш Илья Ильин… Захотел записаться на, к нашему тестовому там, специалисту, я просто назвал специалистом мистер-тест, на 23 число, на 12 часов. Окей. Мы, Илья записался. Вот смотрите внимательно. Теперь в следующий раз, если мы обновим эту анкету, 23, 12 часов здесь уже нету, то есть система ведет график посещения специалиста. Теперь в CRM-системе, мы уже, если мы вернемся в нашу самую систему в сделках, Данные из этой анкеты валится в воронку, в СРМ, это называется воронками, в CRM она называется консультация юриста. То есть смотрите, что здесь настроено. То есть Илья у нас запросил консультацию юриста. И консультация юриста – это тоже процесс. Почему? Потому что мы не каждому человеку оказываем консультацию юриста. Сначала мы видим, что Илья запросил на какую-то дату. Потом мы говорим Илье, что переводя на статус «согласованно», что Илья имеет право, то есть мы согласовали, все-таки он имеет полное право прийти. И более того, система, посмотрите внимательно, по переходу в этот статус автоматически направит Илье письмо, что ему согласовано дать. Теперь, если Илья пришел, мы жмем кнопку «Консультация оказана». И, соответственно, видим, мы по всем Ильям, которые у нас есть, видим, в каких, в каких они стадиях находятся. И это очень важный нюанс, что мы вообще понимаем по целью нашей вот этой воронки. Просто оказание консультации, или мы все-таки хотим, чтобы человек состав, по нашей консультации составил документацию или, или же не составил документацию. Я вообще в своей практике ну, как бы считаю, что финальная стадия – это все-таки некий результат, мы должны и для этого система нам поставит, спустя некоторое время здесь настроена, что система через, допустим, минуту или через две, или через две недели, или через два месяца поставит нам задачу созвониться с Ильей и узнать у него, а сдал, составил он все-таки документацию после нашей консультации или нет. Предположим, что Илья не составил нашу документацию. И зачем это важно? Потом мы сможем через модуль CRM отчеты, Сейчас я его найду, где он у меня открыт. А, ну, в любом случае, зайдем в отчеты. А система у нас видит, сколько у нас людей, на каких стадиях у нас осталось. И благодаря этому мы сможем потом достать всех тех, допустим, кто не стал документацию на следующий год и пригласить их еще раз. То есть мы видим, что у нас запросили консультацию. Здесь в контакт ID это понимается количество людей, а 8 это количество консультаций. То есть мы видим, что 4 человека. Запросили 8 консультаций, но дальше и не пошли, то есть их не, мы их не согласовали. Значит, один соглас, мы ему согласовали дату, и, соответственно, коэффициент успеха, то есть, 3 человека у нас. Составили документацию, а два человека не смогли. И здесь система может еще считать количество консультаций, которые им было проведено. То есть мы наглядным образом можем за какой-то период анализировать итоги деятельности нашего ресурсного центра. Ну вот на этом простеньком примере я завершаю свою практическую часть. и Мы переходим потихонечку к вопросам. Дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы, и я буду отвечать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, ждем ваших вопросов. Есть еще немножко времени, буквально три минуты, и есть еще шанс задать вопрос. Отсутствие вопросов может означать только две вещи. Или ничего непонятно, или понятно. Все, все. понятно, да, или вторая ничего не понятно. Но обычно по практике это означает, что ничего не понятно. Просто моя задача, как я обмолвился, это заразить зернами идей, то есть показать возможности, а дальше люди, ну, как бы и должны обдумать. И это очень правильно. То есть ко всем этим вещам надо подходить степенно смотреть, обдумывать, читать, сконсультироваться очень важно с теми, кто уже имеет опыт и, соответственно, принимать для себя взвешенное решение. Спасибо большое. Но я думаю, что эта тема, которая, как и многие темы сегодня в марафоне, она так заявлена и обозначена, рамочка такая, Вот чтобы эта рамочка внутри заполнилась и можно было действительно принять решение, возможно, стоит вернуться к этой теме еще раз. Вот мы уже говорили, в предыдущих наших блоках марафона, что одна из идей, которая начнет реализовываться уже буквально завтра, это умные субботы и другие дни недели. И это, если сегодня в основном такой обзорный большой марафон, то это будут практические мастерские, где можно будет кое-что даже попробовать руками куда-то кнопочки потыкать. Вот мне кажется, что если уж не потыкать кнопочки, но точно помедленнее посмотреть, как Сергей делает это на своем экране и, может быть, позадавать вопросов, когда это станет немножко более понятно, возможно, это тоже одна из тем, которой, с которой стоит вернуться. Сергей, спасибо вам огромное. Да, вот комментарии пишут, для первого раза достаточно, надо вникать глубже и медленнее. Знаете, как интересно. Мне на самом деле больше интересно послушать тех, кто что-то пытался, но у них случились провалы, потому что мне очень, как специалисту, принципиально важно понимать, почему все это дело проваливается. Я вам могу рассказать на нашем примере. С нас попросили такие деньги за внедрение, сказали, что самих у нас ничего не получится. А, очень, и у меня создалось, например, впечатление, что э, те, та компания, которую нам со всех сторон рекомендовали, ну, то есть они такими умными словами говорили, что у нас создалось впечатление, что нас явно дурят. Вы знаете, а, вы, да. вы абсолютно правы. На самом я деле, я больше скажу, э, делается это на самом деле совершенно не так. То, то кто вам пришли, они абсолютно безграмотно разводила, потому что грамотные разводила действует совершенно по-другому. Они стараются вам понравиться, чтобы впарить что-нибудь маленькое и дешевое, точнее не дешевое, так просто прощупать, сколько у вас есть денег, а забрать все и сделать вам что-то, что не работает, потому что вы им, они нем, ну доверьтесь нам, мы сделаем все, как вы хотите. И они вам делают нечто, которое вроде как бы похоже, но не работает. И когда вы говорите, а оно не работает, они говорят, ну, вы же сами такой-то ТЗ подписали. Да, да, да. Ну, ну и потом, вот тут... вот тут мы можем докрутить, но еще заплатите. Еще, да, еще. И Это поэтому мы схема. И, на первом шаге остановились и сказали, нет, спасибо, лучше мы сначала подумаем. Смотрите, и... все на самом деле решается очень просто. То есть смотрите мои видео, вы должны для себя переписать просто в тетрадную, в Excel табличку, перечень там, из 30 основных функций, которые система должна давать мы должны отмечать, кто пришел на обучение, кто э, отходил на курс, кто сдал экзамен. Мы должны видеть такой отчет, такой отчет, такой отчет. Нам нужна рассылка для тех, кто закончил курс, кто не закончил курс, кто сдал экзамен, кто не сдал экзамен. Вы все это прописываете и требуете с ребят, на самом деле. Здесь только два вида страховки в этом всем деле в технарском. Первая страховка – это а «покажите ка на прототипе, как оно будет работать», и вторая страховка – а «пропишите-ка в этот в договор». Пока это только две... История про доверие, сколько раз э, доверьтесь, там, мы все сделаем. Ни разу, ни разу не сработает. Это всегда шаг провала, потому что сделают вообще не то. То есть если не, не заданы рамки, если точно не поставлены требования, то будет сделано... Если вы не прописали то, что вы хотите, то будет сделано то, чего вы не хотите. Спасибо. Спасибо огромное. Ну вот мы так немножко, да, все-таки вопрос задали. Я вижу, что есть комментарии, что кто-то ровно по той же дороге, что и мы, ходил, да, и остановился, потому что понял, что есть ощущение, что дурит голову. Ну, здесь, не в том, что, смотрите, здесь есть вторая оборотная сторона медали, что есть очень хитрые фонды, которые ищут дурачков-внедрителей, которые, ой, а нам здесь всего лишь вот такую простенькую базу. А потом, опеределайте, переделайте, а переделайте, а переделайте, а переделайте. И оказывается, что нужно -то было, нужна была супербаза, база, супер крутая, а они искали кого-нибудь подешевле, поэтому пришли с ТЗ и на салфетки. Соответственно, здесь решение только одно. Смотрите мои видео, смотрите на те функции, которые я показываю, выписывайте их себе в Excel-табличку и просто заставляйте прописать товарищей в договор, что все функции, которые вам нужны, все будут работать. Все. Спасибо.